Стоял в поле теремок. Пишет мимо мышка наружка Так, тук-тук-тук-тук, кто в телемончике живет? Никто ей не ответил. И стала она там жить. И жить мимо лягушечка, попрыгушечка, тук тук тук. Кто в телемочке живет? Я мышка, наружка. А ты кто? А я лягушка, квакушка. Иди ко мне жить и стали они вместе жить. Жет мимо заяц, бабать тук тук тук. Кто в телемучке живет? Алло, кто живет там? Я мышка, наружка. А я лягушка, квакушка. А ты кто? А я заяц, бабайц. Иди к нам жить. Алло, иди. А они там вместе жить. Живет мимо лисица-убийца. Тот, кто в телемочке живет там, Алё. Я мышка-нарушка, я льгош-пакушка. Я сладьба побайца а ты кто? А лисица-убийца, иди к нам жить. И стали они вместе жить. Привет! Живет мимо во. волк, сигаретка-чок, тук-тук-тук. Кто в телемочке живет? Я мышка наружка, я лягушка какушка а, а я зайц А я лисица-убийца. А я волк. И ты сама у себя щелк. Сигареткой. Хай. И привет, кто в демитаченном телеволочке живет. Кто там? Я мышка наружка. Я лягушка-лакушка. Заяц бывает, а я лисица убийца. А я волк, сигаретка и щелк. А я медведь, кого тут это избить-то надо. Буду я с вами жить. Нет, не надо, не надо! Нее!